Друзья, привет снова, снова Михаил Саватеев в канале. Итак, в одном из последних листочков, по-моему, на повторение, ну, да? Это в конце прошлого. В конце прошлого. Конце года, но прошлого. Угу, была такая задачка. Стремиться к чему? Есть ли предел вообще? Если есть, то какой? Вот, вот сейчас Миша расскажет решение, а вы пока можете нажать на стоп и подумать. Вот, значит, как я подумал? Ну, давайте попробуем оценить предел этой последовательности с помощью теоремы о двух милиционерах. Значит, нижняя оценка, ну, очень понятно. То есть мы просто зачеркиваем вот эти вот все слагаемые. У нас остается n в степени n делить на n в степени n. И это всегда один. То есть нижняя оценка это один. Давайте попробуем оценить сверху. Для этого можно заменять некоторые члены последовательности на большие числа. Но ну, я чуть-чуть поэкспериментировал и сделал вот такое. Значит, эта, вот эта штука, она будет всегда меньше либо равна, чем вот такая штука. Ага, все 1, 2, 3 и так да. далее. И То есть мы на просто n. вот эти да. заменили на n. Отлично. Вот. А теперь заметим, ну, давайте вынесем каждый из этих слагаемых э, отдельно со знаменателем. Это у нас равно n делить на n в степени n плюс, ну и так далее, плюс, значит, ага. n в степени n делить на n в степени n. Ну да. Вот. Э, теперь заметим, что э, мы можем как бы это разложить. Давайте посокращаем. Значит, если мы сократим это все, у нас получится 1 делить на n. О, возьми вот этот, наверное, фломастер, тот, Ага, хорошо. тут пишет. Вот. Ага. Значит, у нас получится 1 плюс 1 делить на n, плюс 1 делить на n в квадрате, плюс 1 делить на n в, на n в кубе и так далее. Да, а последний и член будет у какой? Ну, последний член, значит, 1 делить на n в степени n-1. минус Это мы справа налево их, да? Ну вот да, это, мы их вот как бы развернули на просто. Да. А да. теперь заметим, что каждый из вот этих членов, он меньше, чем вот такой член. Да. Вот. Ну, давайте просто заменим их на него. Да. А значит, это получится меньше либо равно, чем 1 плюс 1n плюс... Ага, знаешь, сколько, сколько их тут? Ну, меньше, ну, чем n. Меньше, чем n. Чем n, n, есть, n. n, можем n а может просто писать сразу, Короче, делить да, сразу да. n делить на n квадрат. давайте сразу напишем n делить на n квадрат. И нет, заметим, меньше. что вот это, оно равно... 1 делить на n. Ну да, поэтому... То есть это меньше, чем 1 плюс 2 делить на n. Но 2 делить на n это бесконечно малая последовательность. Она стремится к нулю. Поэтому предел сверху тоже 1. Ну и значит, в принципе, предел этой штуки 1. Ну да, по теории о двух медицинерах. Круто! Спасибо, Миша!